Фокусировка камер. Всем привет, ребята. Короче, меня зовут Наша Коченка. И я веду сейчас блог для канала Studio Dance. Вот, Так как для меня это привычное дело, мы, короче, спускаемся сейчас вниз, садимся в машину и едем на очень крутую репетицию, которая находится на пласмке. Вот, Поэтому мы сейчас загружаемся и прямым ходом едем прямо на репетицию. Сегодня будет продуктивный день. Вот это да, сейчас драка за место в машине. Алина, про вас. Лишь Постепенно, конечно, до тла несомненно По кусочкам, по каплям, по венам Разливаешь себя так забвенно Каждая минута на счету не теряй Каждая секунда на свету не Подними Поднимись пола руки на грани фол заказывай. Вылазим, нести... Нам наречешь Мы давно забыли об усталости в ненасти. На твоей власти, под моей мастью. В похоти и страсти. Снова, здрасте, раскрыли свои пастику. Заполняют анкеты на конкурс, который будет идти на Власовке. Вот, поэтому сейчас такой процесс не совсем творческий, но более такой уже, скажем, документальный. А дальше? Песня. Ну, это сейчас... Живут, дальше. Коржа, коржа какую, Макс Корж? Давай тайм Да. Хочу видеть в за твоих много на взлёдке, чтоб прыжки одну Если открыт на ты знаешь Вот взрослых жизни очень много золота Просто таять, тебя обниму Возле полетая в мы, мы читаем, И Пока. Спасибо. Нам концерты не надо, мы сами в машине концерты строим, да? А? А Владик,